Здравствуйте! Рад приветствовать на канале «Помощь с компьютером». В этом видео я покажу вам, где можно смотреть все логи, которые записывает ваша операционная система. И, конечно, как можно очистить журнал со этими логами, чтобы, например, он не занимал место. Или просто не маячим. Давайте приступим. Для того, чтобы открыть и просмотреть все логи, нам нужно проделать для любой операционной системы Windows следующие шаги. Открываем проводник. Находим мой компьютер или этот компьютер. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши. И выбираем управление. Откроется управление компьютером. Здесь нас интересует следующие вкладки. Служебная программа. Разворачиваем ее. Дальше находим просмотр событий и разворачиваем его. Здесь находятся уже папки, по которым разбиты наши журналы с логами. Например, нас интересует журнал Windows, где хранятся все определенные системные журналы. Например, установка. Здесь вы можете найти много полезной информации в виде, какие пакеты были установлены, какие программы, какие ошибки выдали программы при установке и так далее. Очистить здесь очень легко и просто, и можно сделать и двумя способами. Самый простой способ – это просто нажать «Очистить журнал», который позволит нам или сохранить логи какой-нибудь в какой другой файл, или просто сразу очистить журнал с этим логами. Все, видите, мы очистили. Лог здесь больше не хранится. Второй же способ это через программку в миг То есть вам главное нужно будет знать английское название данного журнала. Дан название вы можете найти по следующему пути. Открываем проводник, например, этот компьютер. Находим диск, на который стоит ваша операционная система. В моем случае локальный диск С. Находим папку Windows, переходим по ней. Дальше system 32 и WinEft, и папка Logs. Здесь показываются все журналы, которые мы можем увидеть в управлении компьютером, только в разных папках. Например, давайте приложение. Вот папочка приложения. Здесь много всякое предупреждений. Очистим его. То есть она называется Application. Само собой, и занимает вот один мегабайт. То есть для этого мы открываем командную строчку от имени администратора обязательно. Дальше нам нужно прописать определенную команду. Данную команду вы можете скопировать из описания к видео. Я ее там выложу. Начинается она в name, где мы ставим кавычки и указываем английское название нашего журнала. Application. Вставили закрыли. И дальше пишем, что нам нужно с ним сделать. Нам нужно его очистить. То есть мы пишем, что call clear event log. И нажимаем Enter. Если мы все правильно указали, нам должен выдать такой результат. Что тип параметров выполнен. И у нас все 0. Открываем. Например, наши эти. Обновляем журнал. Пока он очистился.